Скорпионы очень мощные личности, очень глубокие, порой настолько глубокие, что закапывают себя в конфликтах. Поэтому скорпионам прежде всего очень важно идти в глубину, сохраняя баланс в сложных ситуациях, исцелять важно конфликты. Конфликты в отношениях, в ресурсах, в ощущении счастья, в своем сознании. Много чего нужно трансформировать скорпионом. Скорпион это просто знак трансформации, восьмое созвездие. Также скорпионам очень важно немножко облегчаться, быть более. Воздушными по Меркурию, потому что глубина — это хорошо, но глубина без баланса — это просто затягивание в какую-то яму просто себя. Это важно балансировать. И также скорпионам важно раскрывать венерианские качества в плюс. Это тоже от них может быть закрыто, может быть ощущение, что просто нет удовольствия в этой жизни. Хотя на самом деле нужно выйти в верный энергобаланс к себе и к окружающим.